Привет, друзья гости моего канала и у меня в голове возникла такая мысль идея э, как потратить свои награждения так скажем так э, я вот зашел в магазин где в принципе э, магазин poker stars у нас здесь есть баланс э, 1115 монет но в принципе вот у меня предыдущие свежие видео открывали мы сундуки и там Выпадали такие вот монетки. То есть эти монетки мы можем обменять или в деньги. Или вот здесь. Ну тут разные есть вот магазин такой вот у нас тут. И тут есть бесплатное вращение казино. То есть, в принципе, то же самое. Расплачиваться можем не деньгами, а вот такими монетами. но в принципе, в казино. В казино я вообще как бы так не играю. Обычно только в покер. Ну, вот думаю как вот сделать, как вы хотели бы. Что мне здесь понравилось, в принципе, ну, знаете, так, действительно, иногда хочется что-то развлечься, да. Вот тут есть 150 бесплатных вращений для слот игры Diamond Stars. Я говорю, не, не играл ни разу в эти вот игры тут Diamond Stars. И вот решил попробовать. Если можно считать, нажмем купить, 720 золотых монет у нас Уйдет. Но здесь есть поменьше, 25, 5 бесплатные. Ну, это как-то неинтересно и мало, и скучно, наверное, да, будет. Я вот предлагаю развлечься, взять 150 бесплатного вращения, посмотреть, что с этого будет. А, и поэтому давайте поддержим начинающего игрока в казино, наверное, так скажем. И все-таки я решаюсь купить. Давайте нажимаем купить. Так, давайте читать. Что бесплатных, бесплатных вращений для слот игры? Подтверждение. подтвердить заказ 150. Ага. Всего 820 спит с вашего счета. Ну давайте. Что? Подтверждаем. Да, будем играть. Так, процесс покупки э, завершен. С вашего счета списано столько-то монет. можно. М -м, спасибо, да? А, теперь нам надо найти. Где мы можем вообще их это? Где мы можем вообще в них поиграть? То есть нам надо зайти в казино. И, в принципе, так открываем Poker Room. А, вот здесь есть слот машины. То есть, здесь смотрите, вот покер есть. Да, это вот может что любитель э, поиграть в казино. То есть тут вот проверен опять же сайт. На Poker Stars есть. Ну, не знаю, я не рекламировал и не, и не стараюсь, конечно, это рекламировать. Я как-то не совсем еще, как говорится, спятил. Мне достаточно покера. А вообще тут есть вот живое казино, видео покер, Несколько игроков. Тут видно, тоже вы можете с кем-то играть. То есть еще дополнительно, но это уже в казино. Так, ну нас интересует вот, Diamond Stars, да? И у нас 50 вращений, как нам сказали. Давайте попробуем вот я нажимаю, посмотрим, что у нас вообще будет. Гави, вижу загрузка у нас пошла. Бублика, поздравляем! Ага, вот действительно ура, друзья, ура! И что, используем, используем, сейчас? Давайте используем сейчас, конечно, мы все таки настроены на получение продолжение получать какие-то какие-то подарки. Ну, такая вот приятная музыка, наверное, в казино, там всегда вот так приятно и хорошо. А это у нас казино дома. То есть заработать в домашних условий, Так, здорово и приятно, наверное, Да, еще если хорошо, когда вы зарабатываете деньги, а они не... не просаживаются. Есть... Так, давайте используем сейчас. И поехали, друзья. Так, можно побольше открыть? О, вообще отлично. Кажется, сюда... Сейчас мы настроим. Настроим свой, свой дизайн-студию И начнем играть Так, мы продолжаем Вот так я приятно надеюсь на расположение окон А то я не, не знал, какая будет заставка у нас вообще здесь И, В принципе, действительно, это, наверное, сюрприз наверное. Сюрприз к рождеству и мы давайте будем использовать классное вращение а вам приятного просмотра Нажимаем «Использовать сейчас» так а что делать это что такое э, куда-то все пропало ну в принципе всегда новое оно наверное вот так вот э, всегда новое всегда интересно куда пропало все непонятно я хотел крутить уже барабан или там э, так будет ли что-то получится ли у нас сыграть я только настроился на игру, и вот тут такой сюрприз-подарок. А, где наша слот-машина? Так, что у нас тут такое? Чего? А, а, что тут по-английски нам написали. Какой-то error, ошибка, код 7. Ну, что, давайте пробовать. Опять заново закроем и откроем. Так, все вот так вот. Открываем опять заново наш э, основной такой движок, движущая сила. Так, ну где что? Наверное, в Рождество нельзя играть. Э, накануне Рождества играть в азартные игры, поэтому вот так вот э, какой-то у нас тут... Непредвиденные обстоятельства, таких форс-мажор. Ну и что делать? Где мои 150 вращений? Хотел покрутить. Как-то так разнообразить это дело, игру свою. то, в принципе, иногда покер он надоедает. Э -э, ладно, друзья, я сейчас перезагружу компьютер. Давайте как-то разберемся. У меня все-таки вложения пошли, а слот машины-то нет. Вот так. Так, ну что, друзья, поехали. Давайте сейчас будем дальше вращение нажимаем используем сейчас и опять у нас какой-то сбой я что-то не пойму почему у нас сбой происходит так, друзья у меня сейчас все настроение так пропадет я не собираться и я никак не могу поиграть Но, тем не менее вот у нас открылось. А, тут давайте Посмотрим какие-то правила есть. Значит, выигрыш на линии с одним символом убил приносит награду x множитель. Выигрыш на линии с более чем одним символом убил приносит награду x множитель. Ну и давайте я. Так, таблица выплат. Линии выплат. Так, ну мне это не совсем понятно Ладно, давайте играть У нас э, 150 вращений Автоигра, да? Ну, нажимаем и поехали Что у нас будет в этот раз? Так, это у нас... Вот так, наверное, да? Э, нас составил 0,6 поехали дальше линия 1 выигрывает 4 1 3 линия 4 я сейчас не совсем понял что это такое так ладно поехали дальше общий выброс 0,2 цента 02 цента так авто игра почему он не наживает Да, непонятно. Все выиграли 0.8. 145 вращений. Выигрыш еще 0.8. Ладно, будем крутить самостоятельно. Хотел а, уходить 0.2. Поехали дальше. вращения у нас осталось 0,25 э -э, ну, центов <свят> так да, зашли мы поиграть 137 вращений осталось 012 <свят> да, до доллара дойдем интересно поделила да? 132 вращения у нас осталось 0,6 Почти 50 центов у нас Еще 0,4 0,10 <связывая> Да, это сильно, конечно Сильная игра, давайте так да наверно звук какой-то ага. у нас звук есть музыка пропала это хорошо так 02 002 цента это вообще это очень сильно это хороший мега слот так линия 5 выиграть 02 общий выигрыш 04 ладно крутим дальше 02 Так, дай, дойдем до доллара или нет, да? Все выиграли. 0,64. <звы> <звы> Ого, 0,90 это... Это что такое, 0,20? Давайте посмотрим, что за счетчик такой. 0,90 и все, что ли, да? Или он как-то еще может утроиться? Это супер... <звы> это супер выигрыш! <звы> это какой-то супер выигрыш. И чё? Это и все, да? Линичер выигрывает 0. Общий выигрыш. Ну, наверное, нам, нам, нам, нам дальше крутить. Мы перешагнули один доллар, друзья. И это всего за 30 вращений. Мы почти не почти а полтора, полтора доллара на нашем счету. Посмотрим. Мы... Так, еще 0,2 цента. Буду. -бу -бу. И еще 0,2. Почти каждое вращение приносит нам победу. Так. Осталось только 0,6. Доллар 64. До 2 долларов дойдем. Должно дойти, да? дойти. Сегодня Рождество 0,9. Линь первый 0,2. Линь 2,02.02 ага это общий, понятно понятно общий выигрыш доллар 10 04 доллар 78 И... следующее вращение у нас вот еще это, наверное, это, наверное, супер бонус да не <с will happen> это круче чем сундуки, 0 006 отлично господа отлично 2 доллара 30 центов ну-ка что будет еще у нас так так так, так вот. крутится на слот машины который приносит тоже какие-то деньги так так так так так 0, 2, 0, 0, 2 цента. это вообще надо отметить сейчас это жена придет мы сядем как как отметить два вращения И поехали дальше 006 2.40 до 3 долларов даем. Еще номер. еще номер Это какой-то вот Diamond Stars. Ну, почти, почти 3 доллара, друзья. Почти 3 доллара. Это нормально. Так. 0.08 нормально. Нормалек. 006. О, о, 3 доллара. 3 доллара упало. Так. Я так понял, нам нужен Diamond Stars. Вот этот вот бриллиант такой вот. Вот он. А он не рабочий, да? А он... он справа, наверное, не работает, поэтому. Так, так, так, так, так, так, так. На чем же остановится? Будет подарок какой-нибудь? Подарка нету, подарка нету. Давно не выпадал крупный приз. 0-4. Вот. Вот, вот это я понимаю. Нормальные деньги. Я снимаю, да? Хоть что-то. Так, и так, в нашей копилке 3 доллара 4 цента, и мы крутим. Где наши деньги до 5 долларов давайте, до 5 долларов будем дай ходить 0,2 цента. Так о 0,40. Ага, значит, я понял, если посередине упадет бриллиантик, то 40 центов у нас будет. Так, 0,20 Так, до 5 долларов, до 5 долларов надо дойти. Ого, 0, 50, 20 4 доллара у нас почти. Это big win, это большой выигрыш считается, ребята, вот вы. <связывая> а, да, понятно, понятно все. Ну-ка. 0,20. До 5 долларов должен дойти. 0,18. у нас осталось 74 вращения. Ну. 0,20. Пригодится. Алиса, ты что вышла? Ну-ка уйди. Так. ну 02 так нам надо 5 баксов, баксов. 02 тоже нормально 06 63 вращения осталось вообще будут ли крутые крупные призы есть вот тут доллар 2 90 центов да вроде нам самом о 050 нормально почти почти 5 долларов друзья опа вот они. 5 долларов есть да? 5 долларов. и поехали дальше решила посмотреть как мы здесь зарабатываем деньги так 0,8 и выигрыш пошел уже за 5 долларов. за 5 долларов друзья выигрыш 0,2 цента так, так никто не никто не зарабатывает так деньги как мы 0,2 центы ну где еще еще 0, еще 0 6. интересно до 10 до 10 долларов дойдем и где наш алмазик Diaмон stars 47 вращение 06 отлично 0.10 Это так уже средний выигрыш Такой большой Так Ну-ка, ну-ка, ну-ка Сейчас что-нибудь выпадет Такой крупный Во, 0.4 Я же говорил Ну-ка 0.8 Вот так мы крутим Эх, ничего не пропало Ого, 0,18. И почти мы добираемся до невгораемой суммы. 6, 6 долларов дойдем. Так, по бокам. Кстати. По бокам не считается, наверное, да? 0,2. Так. так ну, давай, давай. Что-нибудь путевое. Три вишенки не играют, да? Вот что я могу. Алиса, давай потом. Хорошо? Ну И... хорошо, любимая. Любимая, давай. Целую на вас в губки. О, здорово, все, пока. Поехали дальше. Алиса, выпрыгивает так, а нам тут надо деньги зарабатывать. Пять долларов семьдесят шесть центов. О! До, до 6 долларов вот так вот так. 6 долларов господа 06 так до 7 долларов дойдем 2, 27 вращений осталось такой тоже микро микро заработок 06 того 6 долларов 12 центов на счет. Ну, что будет еще? До 7 долларов давайте. До 7 долларов ставим цель. 0,8. Так, а будет какой-нибудь супер приз? Все-таки за 150 вращений. У нас было 2 мегаприза, кажется, да? За 90. Ну-ка. Ничего. Так. Супер приз, супер приз. 0,4 цента. Угу, понятно. Поехали дальше. Обычно версия. Ну давай, давай, давай, давай. 0,2 цента. Отлично. 0,4. Отлично. Осталось 13 вращений, 0.16. Ну-ка. О, доллар 60, друзья. Доллар 60, это самый крупный выигрыш э, за все, что мы вращали. Надеюсь, у нас за 12 вращений что-то выпадет. О, тут вообще монеты падают. Супер. Счетчик пошел отсчитывать нашу победу. И это Поехали дальше. Мы все-таки заработали больше 8 долларов, друзья. А до 9 долларов дойдем мне. Долго-долго крутится так и, наверное, сейчас будет какой-нибудь суперприз. Ну, три бриллианта. Ну, она вообще когда-то остановится. Или это что такое? Это какой-то прикол, наверное, да, вот играешь на деньги, когда барабан крутится, я не знаю, может так бывает, заходишь в казино у тебя, никак не могут остановиться. О, на 0,6 на центов накрутились. Так, и у нас еще 10 вращений. Что может быть за 10 вращений? 0,4 цента. Поехали дальше. Ну, будет, будет больше доллара, друзья. Больше доллара будет. Нам надо... Осталось 5 вращений. 5 волшебных вращений. Осталось 4 вращения, друзья. Мы скоро выжимаем большую сумму денег. Ну-ка. 0,2 цента. Отлично. У нас осталось 2 вращения. Есть? еще 04 так uh, поздравляем вы завершили бесплатное вращение и выиграли 8 долларов 22 цента uh, выигрыш зачисленного счет в виде денежной награды используется получение день награды по своему усмотрению без каких-либо ограничений по условий по него. Uh, так что друзья поздравляю всех тех кто болел за меня смотрел игру не знаю была она вам интересна или нет для меня это конечно впервые вот это вот все барабанные вращение. как-то я даже не знаю по каким правилам я играю поэтому здесь как сказать наверное футбол в одни ворота и он был как сказать я всегда забивал то есть я забивал на 8 долларов 22 цента поэтому кто любит играть играйте ну аккуратно вернуться в игру не мы в игру не будем возвращаться потому что э, как вообще закрывать это все вот так наверное, да? или как вот так ага. да мы покинули игру и на этом наше видео заканчивается э, оно опять хочется открыться ладно друзья на этом видео заканчивается всем э, всех с рождеством говорить. Всех, друзья, с Рождеством, чтобы всегда вас охранял ваш Бог, чтобы вы в Него верили. И до следующего разница.